Ангела, Ангела. Ну, могу да, вам сказать да, совершенно да. честно, ничего не понятно, но мы с вами поговорим поэтому, когда мы будем да, уже общаться да, более... Да. Сейчас мы просто как бы с этим знакомимся. У меня к вам есть предложение, у нас было несколько сегментов, вот мир мертвых, потом мир, допустим, таких прорисаний, предсказаний, это Таро Руны, а вот сейчас у нас есть человек, который специально пригласил, он не говорит по-русски, сразу могу сказать, это англоязычный человек. Что вы можете сказать оба причем давайте первого попросим э, э, ясновидящего тодора тодорова э, э, человек э, не имеет молодой человек могу сразу сказать ему 30 лет и он не имеет проблем на физическом уровне здоров абсолютно э, но у него есть какие-то проблемы допустим с его пониманием чем ему надо заниматься. И у него есть вот одно направление, достаточно, с моей точки зрения, интересное. И он этим направлением занимается. У меня вопрос, Тодор, к вам. Скажите, ну, во-первых, то, что вы можете сказать про него, скажите, может быть, чего-то он не знает, чего-то я не знаю, а вы, а вы видите больше. Но то направление, которым он занимается, оно для него благоприятно или нет? Пока я не буду говорить какое-то направление, Uh, или какое-то другое направление ему более свойственно. Uh, Вопрос понятен, да? Понятен. Uh, Вам надо слышать его голос uh, или не обязательно? Uh, добрый день. Uh, hello. Hello. Я буду переводить. Uh, he, said, he said hello. Okay. How are you? Tell something. How are you? Очень черные, и черные. Окей. Я вернулась. Здравствуйте. Все-таки камера заработала. Игорь. Игорь. My name is okay. Игорь. Mm, буду говорить по-русски, потому что английский не знаю. Я хочу сказать, я хочу сказать, что ему необходимо немножко больше вера в себе, самого себе. Где-то его стопорить, его Ощущение, такой маленький комплекс, что что бы он ничего не делал, оно не получится. Он хорошо занимается с компьютером, хороший э, электронщик в компьютере. Тодор, подождите. Я переведу ему. Игорь, он сказал, что нужно верить на себя. Вы очень хорошо с компьютером. Он видел вас на первую очередь, да? Что Что еще? Ему, то есть, то, что он не делает, даже не только и в компьютере, который делает по жизни, он в каком-то моменте, у него есть такая ситуация, он проигрывает ситуацию заранее и не входит в действия, которые буквально реальные действия, и тогда решает проблему. Он заранее проигрывает ситуацию. да? Да, анализирует, потом чувствует, что не хватает знаний, не хватает информации, и он отказывается от этой от этой от этой проблемы или эту, которую надо решить. То да, это проблема для него или это нормально для да, него? Да, это проблема для него. И он не по... должен проигрывать. А, ну, под, подождите секундочку. Uh, so he said you analyzing situation. And uh but when you analyze situation and you see you have no knowledge or it's not enough knowledge, you, you reject that situation, you reject that idea. So you don't need a recommendation, you don't need to analyze the situation, you don't need it because uh, when it situation come, you don't need to analyze, you just go for it. okay. Он должен решать все ситуации по мере их поступления, потому что тогда он видит, что как надо делать. И он справится с этим. А когда проигрывает, он может предугадать. When you analyze, so you may reject because it's a sub, sub mind and conscious mind. You да. И не надо закрываться в одиночестве. Он обычно закрывается, сворачивается в одиночестве, и вот в таком состоянии. Okay. Uh, he, said, he said, "Don't be alone. Don't be uh, go yourself in some uh, in, in some box mm -hmm. because that's what you do. So be uh, outcome. So be here, let's say, mm -hmm. instead of being in your sure, yeah. apartment sitting. Uh, right. That's what he said. Very well, okay. That's what you are up to. Sure. See? See? Absolutely right." Okay. достаточно образованный, достаточно грамотный, very well, very достаточно информации, в нем все есть. У него все есть. Не надо закрываться, а надо вперед идти, don't, и не бояться ошибок. Go ahead И я сказал, что он ком с компьютером очень хорошо владеет и программист. Хороший uh, программист. So you, you could be Because if you Окей, be... uh, okay, uh, Тодор, а что насчет того, uh, то, чем он сейчас занимается? Uh, вы хотите, чтобы я рассказал, чем он занимается, или не, не надо? Нет, нет, я нет, должна... нет. Ага. Вы говорите, что у нас смерть здоровья сбыли. А пока Тодор говорил, я параллельно вот карты вытащила, да? Специально. Тодор, одну секундочку. Ангела, вы хотите взять слово или вы хотите, чтобы Тодор закончил? Да, ну если Тодору есть, то закончится. Я хочу сказать, что у него от этих мыслей, которые все происходят Сворачивается, думает, у него нарушается сердечного ритма. Окей. When you do such way, when you do in such way, you can uh, sometimes you may hurt your heart, because that's a uh, rhythm, your heart is beating uh, certain vibrations, so you may break it. That vibration, so you're going into inner conflict of uh, conscious and subconscious. So it's not rec uh, recommended to do so. Uh uh yeah scientist друга. Is that your real uh, friend and he'll be happy to have you in his sur surroundings because you're a very good friend. А Тодор, я могу сказать, что это то же самое, то, что я говорю ему, и это я точно знаю, поэтому он вот сейчас здесь и находится. Потому что, скажем, со мной общаться не так просто, потому что я точно знаю, что если я тоже представляю человека, хоть и не обладаю такими, скажем, способностями. И поэтому, если мне человек не интересен, если я вижу этого человека так, как я его, допустим, вижу, то я с ним просто не имею дела, а вот с ним хочется ими делать. Исключительно трудоголик и верный человек. You're very um, hard worker and uh, you trust you trust people. Okay. Uh, Angela is going to read because she's doing cards and she's doing uh, same idea what she's doing. Тодор, вы мне все-таки не ответили на то, чем он занимается, стоит ли ему этим заниматься, но сейчас послушаем Ангелу. Да, может да. быть, Ангела нам скажет. А вот пока Тодор говорил, что-то там боязни, я прям параллельно карты выкладывала, правда-неправда, ну, то есть я свои вопросы задавала, вот что-то вот он куда-то идет, и вот как-то перевернутое немножко, да, это вот так на коне победитель, а так он идет, но боится оступиться, как вот получается шестерка жезлов, как недостаточно победитель, и дальше спросила, у него вышла значит, шестерка монет, но это однозначно народ занятий, это что-то материальное, то есть связанное с мозгом, с бумагами, с деньгами. Возможно, это трейдерство, возможно, О, это... Подождите вот, подождите такая... секундочку. Видите, смотрите, видите, туда денежки сыпятся из одной руки в другую. Да. Получается вот так. Игра сейчас, сейчас одну секундочку, я вам переведу. Uh, so, a card, she, she took of stack, uh, saying, first, uh, you, are going, you are going on a horse, you are going ahead, and you are good. Uh, but at same time you are stepping yourself out because you are uncertain and that's what you do but the uh, next card she took out from it's uh, like um, uh, everything material so money coming from one hand to another hand and she's saying what you're doing now that's uh, what you do now I ask what he's doing now is it good for him or not for him uh, and I didn't tell what's, uh, what you're doing And she said uh, uh, everything you do now, it's um, uh, about money, something, and it's probably trading. That's what she said. Yeah. Yeah. Yeah. Okay, продолжайте. Что-то он uh, хочет руками делать. Да, ну какие-то страхи есть, продолжаю, то есть какой-то уход, какие-то легкие страхи, восьмерку кубков, то есть что-то не до конца, что-то, то есть то ли боится, но он очень верит в свою То вера присутствует, uh -huh. карта uh -huh. веры. Вот. И ему нужно, в чем проблема, в чем он боится, ему нужно более четко все рассчитать, размерить. И тогда его ждет успех. То есть больше разработать стратегии. Об этом говорит восьмерка монет. Тут сидит мужчина со схемами конкретно, с, думами, с графиками. И тогда вот приходят большие деньги и большой успех. Он должен делать это сам или он может это делать вместе со мной, поскольку мы работаем вместе? Я его that's привлек that's... как помощника. Так, ему лучше работать самому или одному? Он рисует? Нет, правосудия потому что правосудие рядом карта сила, то есть тут две женщины, это два, это партнерство, и опять же карта сила женщина с животными, то есть это с сильным человеком вы в паре, у вас отлично там because uh, you're here because of me and she said uh... two cards show absolutely the same thing you need to go with something which is uh... Have, uh has no more knowledge and something more powerful so she recommended to work yes Mike I think that he is doing something with his hands очень очень аккуратно графики, схемы, схемы, графики. Can you Умеете ли вы играть на пианино? Не пробовал, может и умею. Не, нет, так, не, так, не, так и он отвечает. Может Мне кажется, что рисует, что-то хорошо у него получается. Вот как-то вот, э, э, э, если он даже не рисовал, то я уверен, что это он умеет. Это По, по природе он умеет делать. Draw something, even if you didn't. Uh, something do like uh, um, some design. Uh, he's pretty sure you you can do it. Right? You feel it? Huh? You feel? I feel it. Or no? I don't know. I he doesn't I, know. Он не знает. Never tried. I never. Он никогда это не Хорошее видение, у него интуиция хорошая, он, поскольку он все заранее проигрывает все ситуации, это очень хорошо для художников, для творческих людей. Они наперед могут рисовать и тогда увидят результат. Это для него как раз именно его стезя. А можно вопрос? Егор, ты земной знак? Игор. Севец, девок, Игорь. Oh, да, он Игорь, но это русское, хоть и русское имя, но его зовут Игор. Игор, ага. Uh, when you were born. June. June. 27. June 27. Uh, 27 июня. Июня. Почему-то такой расчетливый вышел знак, не понимаю почему. 20, 28, 27. -го? 27 -го июня. А, прям рядом со мной, я 28 может быть. Себя считала. Ну, такой знак достаточно, он, ну, как раки, они расчетливые, они все держат в вот, правосудии, любят считать, любят вот, все просчитывать. Ну, so uh, yeah. uh -huh. no, замечательно. Замечательно. That's it, I guess. Да, что-то руками делать, не могу понять. Окей. Ну, очень интересно, очень интересно. Я хочу обратиться к тем... Что делает с руками, скажите? Я не знаю, у него... Окей, давайте тогда я уже расскажу. Uh, то есть он понятия не имел о том, что я его сюда приглашу. Тем более, что он uh, совершенно не, не знает, кроме слова «хорошо» по-русски и привет он не знал и поэтому для него это сюрприз на самом деле чем он занимается он великолепно разбирается в компьютерах великолепно разбирается с открытыми закрытыми глазами так что Тодор вы были абсолютно правы а то, что он сегодня, чем он сегодня занимается, он сегодня занимается биржей, стак Ангела, абсолютно была права, то есть так оно и есть. Компьютер и биржа это связано, поэтому Оно связано относительно, оно относительно связано, но... Дело в том, что, к сожалению, люди неправильно относятся к, скажем, бирже, они как к игре относятся, но на самом деле это совсем не так. Я как бывший, будем говорить, шахматист, я это точно знаю, для меня биржа это как просто действительно анализ, очень серьезный анализ, потому что прежде чем куда-то войти в эту трейд, что-то купить или что-то продать, надо надо все проанализировать. И тут тут вы тоже безусловно правы, он должен анализировать, он это анализирует, и это то, что делаю я, это что делает он. Понял, как он делает. Я же изображал клавиатуру. Все время вот он... У него очень быстро работают руки на клавиатуру. Я что-то руками делает. Да, Я да, да. По стучит Мне стучит руками по клавиатуре по, или по, по телефону. Очень а, причем... быстро работает. У него да. вот так что то делать, я вот думаю, что же можно вот так делать. Да. И, и он мне, конечно, очень здорово помогает в работе, поскольку офис требует такого технического человека, как он, и все компьютеры, которые он собирает, собирает и разбирает с открытыми, закрытыми, закрытыми точнее, глазами, и делает, конечно, все это очень здорово, и очень много помогает. Более того, он мне помогает именно в работе на бирже, потому что, в общем-то, я каким-то образом, это мое хобби, но я посвятил этому чуть ли не 20 лет своей жизни, и это мне помогает, поскольку, ну, это отдельная тема. А тогда у меня к вам вопрос, а мне этим самым заниматься надо или не надо? Или Сейчас пускай биржей. он позанимается. А, а чем? А, биржей? Биржей, да. да а, потому, даже. Что я очень... Мне кажется, цитажей карты не нужны, и у вас все на лице написано. И нужно доверить, он прекрасно справится. Кто, он? Да. А я? Ну, у вас У вас нет того... Нету того... А у вас все хорошо, я сказала, у вас карта Солнца. У вас это Ага. Много больше э, аналитик, чем вы в этом деле. Вы, вы э, Он краткосрочный аналитик, а вы долгосрочный аналитик. Вот, вот тут как раз он более шустрее коротких э, биржевых процессов. Вы их пока обдумали, уже не нужно это делать. А он уже вопрос решил. Понятно, понятно. На да. коротких станций прекрасно, а вы на длинных. Так, вот. Ангела не согласна. Но то, что э, э, мне все время говорили о глобальной стратегии. Да, есть да, я... да глобальная да, да, стратегия. Да. Дальше идет. Я знаю видение мечты, от начала я до конца. Но пройти по этим, по этим пути, от А до Б, от Б до В, это мне сложно, мне скучно двигаться короткими какими-то перебежками. Я как бы так э, э, вижу, Ой, вижу, да. вижу всю картину так далеко. Но об этом говорю, вот карта да. да, вы задумываете, да, и она у вас исполняется, солнце, вот, получается, что вот Правильно. так. Вы задумали, так, что... а люди вокруг вам в этом помогают исполнять. Так, я, все, мне все понятно, к Тодору я буду приходить за советом, к Кангеле я буду приходить учиться рунам, т -т -т Таро, вот, и это, конечно, очень интересно, ну, дорогие друзья, я очень рад, что мы сегодня пообщались. Это было весело, как минимум. У нас был человек в эфире. Теперь у нас и русская, и англоговорящие люди уже будут знать о том, что. Действительно, это все происходит. Мы не договаривались, если честно. Абсолютно. Это был сюрприз. Два человека, которых я хотел привести сюда, они по своим причинам не смогли присутствовать. Вот об этом мы говорили. Я вам говорил о том, что двоих я приведу. Мужчину и женщину. Вот оба значит выяснилось о том, что у одной appointment, а у второй тоже appointment идет к зубному. Поэтому они посмывались. Вот единственный, кто со мной остался, и то потому, что у него машины нет, поэтому только я должен его привезти, и то поэтому он остался. Так что вот мы нашу задачу выполнили на этом этапе. Мы выяснили о том, что все то, что вы говорите, абсолютная правда. И это здорово и замечательно. Ну что, я хотел вас поблагодарить за ваше время. У вас уже, так скажем, время достаточно позднее. Но, а у нас еще разгар, так скажем, рабочего дня. И один час еще на бирже мы можем функционировать. Теперь он уже все знает. Сейчас я ему скажу, давай вперед. Игорь, читал, так, так, на, на лихом коне дали добро. Ангела сказал что он на коне. Тодор сказал, анализировать ситуацию не надо, просто бери и Просто делай. уверенности побольше молодому человеку надо. Это вы правда. Должны ему дать эту уверенность. Это а правда. Он, он моложе вас и ему опыта немножечко не хватает. Не хватает, это да. И то, что, кстати, кстати Тодор абсолютно вы правильно сказали. Он, ну то, что у нас называет антисоциал, просто он, он ни с кем не общается. То есть у него нет друзей, он очень и очень немного, точнее, у него есть. Каким-то образом, несмотря на разницу, большую разницу в возрасте, но я каким-то образом его чуть ли не самый лучший друг. Вот. И, конечно, я его тоже многому учил, поскольку я его знаю, когда ему было лет всего 13-14, но тогда он уже разбирал и собирал эти компьютеры каким-то образом, вот, закрытыми глазами, так что вы абсолютно попали... Абсолютно правильно. Ну хорошо, дорогие друзья, еще раз я благодарю вас за то, что вы были с нами в эфире. Я также благодарю наших собеседников, не только собеседников, а наших радиослушателей и видеозрителей. Эта программа будет, естественно, выставлена в YouTube, и все вас по увидят и ваши профессиональные навыки, которые и в этот раз вас не обманули. Ну, а мы будем беседовать, будем беседовать, и очень интересно, кстати, с Ангелой встретиться наедине. а Потому конечно, что, что да, встретиться наедине в плане того, что она что-то знает, то, чего мы не знаем. Вообще Скандинавия, это, э, да, это тут мир какой-то непонятный, ну, для территории, для американского континента непонятный. А мне вообще, кстати, я хоть и в Европе, так скажем, родился и провел большую часть жизни там, но все равно Швеция, Норвегия, э, Дания, там, Исландия, это вообще действительно я там никогда не был и было бы, конечно, очень интересно там побывать Одина, вот, да, слышал это правда, так что мы будем встречаться, всего доброго вам, спасибо спокойной вам, вам... Да, спокойной вам ночи и до новых Парень, встреч когда-то падал и у него здесь болит если бы не путаю на правой, на правой стороне? По-моему, да, если не путаю зеркальность. Иногда очень часто зеркальность путается у него вот здесь. То ли из велосипеда падал, то ли здесь. У него болячки есть. Я понял. С... Хорошо. С -с... Спросим, я не знаю. Uh, а то давай, все а уже... о нем, о нем. Обо мне вне давай, эфира поговорим. Вне эфира поговорим. После эфира. После эфира. А, хорошо. Хорошо, хорошо. Тогда да. я отключаю эфир. Отключаю эфир. Мы с вами остаемся, эфир выключен. Можете рассказывать теперь про меня, никто не знает. А, теперь нормально, да, хорошо.